Служба экономической безопасности ФСБ обнаружила в открытом доступе информацию, что по кольцову, по главе местной администрации, что он еще является учредителем, координатором и председателем двух некоммерческих организаций. Вот отсюда все и пошло, значит, спустили в прокуратуру, еще там и все, значит, прокуратура выставила Представление, значит, разобраться, устранить, наказать. Совет делегировал мне полномочия в соответствии с законодательством. Все данная ситуация по решению Совета я должен был включить на по 8 августа. Вчера было в ход издано это распоряжение по Кольцову. Значит, с выплатой здесь все официально, я могу дать ксерокопию. Вот. Я считаю, что как цивилизованные люди, мы должны встретиться в суде. И все. Пожалуйста. Угу. Вот. Ясно. Спасибо. Честно, я вот это... Ксерокопировать? Да, пожалуйста.